медиагруппа авангард представляет добрый день уважаемые дамы и господа дорогие друзья вопросы информационной безопасности операционной надежности являются одним из приоритетов деятельности центрального банка Осенью прошлого года Совет директоров Банк России определил стратегические направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на трехлетний период. Данный документ развесен на сайте Банка России, вы можете с ним ознакомиться, я очень рекомендую это сделать. Я в своем выступлении хотел бы кратко остановиться на основных моментах и ходе реализации этого плана в кредитно-финансовой сфере к числу неблагоприятных последствий риска кибератак в первую очередь мы относим финансовые потери клиентов и финансовых организаций нарушение операционной надежности и непрерывности предоставления финансовых услуг и как следствие рост социальной напряженности а также развитие системного кризиса в случае кибератак на значимые для рынка структуры. Развитие информационной среды объективно приводит к появлению и внедрению новых цифровых технологий. Поэтому в первую очередь Банк России устанавливает требования информационной безопасности в отношении инфраструктурных проектов, основанных на использовании цифровых технологий. Среди них платформа удаленной идентификации, Единая биометрическая система, система быстрых платежей, система marketplace Одновременно Банк России работает над новыми подходами к информационной безопасности и киберустойчивости финансовой экосистемы. В условиях использования технологий распределенного реестра, развития удаленного доступа к финансовым услугам, применения новых технологий, бигдейта, искусственный интеллект, интернета – вещей как элемент платежного пространства. Действие мероприятий, предусмотренных стратегией, распространяется на кредитные организации при осуществлении банковской деятельности, некредитные финансовые организации, которые ведут деятельность в сфере финансовых рынков, субъектов национальной платежной системе при переводах денежных средств, а также на инновационные финансовые технологии. В качестве принципов информационной безопасности и киберустойчивости организации кредитно-финансовой сферы мы определили реализацию мероприятий на трех технологических уровнях. Первое ⁇ инфраструктуры, прикладного программного обеспечения, технологий обработки данных. И второе ⁇ это протоколирование действий и операций, также транзакций. Практическую реализацию стратегии Банк России начал э, с разработки нормативной базы. Отправной точкой для нас стал, стало принятие 167 федерального закона в части внесения изменений в законодательство о противодействии хищению денежных средств, который значительно расширил полномочия мегарегулятора. Созданная сегодня правовая основа информационной безопасности российской кредитно-финансовой сферы включает Механизм противодействия операциям без согласия клиента, организацию обязательного обмена информацией об инцидентах, случаях и попытках операций без согласия клиента между Банком России и поднадзорными организациями, а также формирование и ведение базы данных в случаях и попытках хищений, обеспечение реализации кредитными и некредитными организациями уровня защиты информации который способствует потенциальным угрозам безопасности с учетом пропорционального метода регулирования. Основные документы приведены на слайде и хорошо известны участникам финансового рынка. Уверен, что обсуждение на площадках форума уже установленных и еще разрабатываемых требований к участникам финансового рынка будет способствовать повышению прозрачности, предсказуемости действия регулятора и в целом совершенствованию информационной безопасности в отрасли. Целью нашей деятельности является обеспечение доверия клиентов кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, в первую очередь к финансовой системе страны и защите от потерь. Целевой показатель здесь – он, я думаю, всем нам хорошо известен. Это доля несанкционированных переводов денежных средств с использованием платежных карт не должен превышать 0,005% или пяти копеек на одну тысячу рублей переводов. Именно такой лимит допустимо, допустимого удельного веса несанкционированных переводов денежных средств установлен Европейской службой банковского надзора. 5 евроцентов на 1000 евро переводов. Неотъемлемой частью механизма обеспечения киберустойчивости является информационный обмен. Пять лет назад в Банке России был создан центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ⁇ Финцерт Банк России. К числу основных функций Финцерта относятся автоматизированный сбор информации обо всех инцидентах поднадзорных субъектов проведение ее технического анализа и экспертной оценки, оперативное распространение информации об инцидентах и правил реагирования на них. Законодательство, установленное требование об обязательности информационного обмена в части несанкционированных переводов, потребовало от Банка России создания автоматизированной системы обработки инцидентов – АСО ФИНЦЕР. Данная система функционирует в Банке России с 2018 года. В первую очередь, она позволяет обмениваться информацией об актуальных угрозах и инцидентах, данными о совершении перевода денежных средств без согласия клиентов, включая покушение на такие переводы, сообщать в Банк России о планируемых мероприятиях по публичному раскрытию информации об инцидентах. В настоящее время у нас 826 участников обмена, к системе подключены все банки Российской Федерации и более 170 значимых некредитных финансовых организаций. Проводится подключение иных организаций, вендоров, защитных решений, разработчиков банковского программного обеспечения, операторов связи провайдеров, хостинга и других. По данным Финцерт, в 2019 году показатель доли объема операций без согласия клиентов в общем объеме операций совершенных с использованием платежных карт, составил 2,3 копейки на одну тысячу рублей переводов. Это несколько выше, чем в предыдущие годы, как можно видеть на слайде. В 2018 году доля несанкционированных переводов составила 1,8 копейки на 1000 тысячу рублей переводов, в 2017 1,6 копейки на 1000 рублей Рост показателя мы связываем в первую очередь с увеличением числа участников обмена и повышением качества информации, передаваемой ими в Банк России. Подробная информация об операциях без согласия клиентов за 2019 год будет вам представлена в ходе мероприятий форума. Далее. Мы считаем, что эффективной, основой эффективной деятельности в сфере обеспечения информационной безопасности – является применение подхода, основанного на оценке киберриска или, другими словами, риск подход. Банк России планирует формировать профиль риска, а также определять операционную надежность и киберустойчивость каждой поднадзорной организации на основе данных, которые мы получаем в ходе анализа поступаемой отчетности сообщений участников информационного обмена об инцидентах а также проверок соблюдения требований по информационной безопасности. В 2019 году мы провели порядка 170 таких проверок, как в кредитных организациях, так и в некредитных финансовых организациях. Подробные результаты проверок мы впервые обсудим завтра на отдельной сессии. Я хочу сказать, что Банк России будет продолжать свою надзорную деятельность, потому что ее, скажем, результаты вызывают определенные. Вопросы у регулятора и не во всех кредитных организациях еще созданы достаточным образом защищенные профили, которые позволяют не нести в будущем как операционные, так и репутационные риски. В свою очередь для оценки киберриска на уровне организации необходимо проведение анализа уязвимости информационной безопасности объектов информационной инфраструктуры а также оценку их возможности противостоять кибератакам. Анализ уязвимостей позволяет <как> понять и зафиксировать уязвимости или слабые места каждой организации, которые могут привести к реализации неблагоприятных последствий кибератак, определить оптимальные меры реагирования на тот или иной тип инцидента и на основе них провести пересчет риск профиля организации. Расширить состав, передаваемой в Финцерт информации об инцидентах и атаках. На основе полученных данных по инцидентам и актуализированных риск-профилей Банк России будет формировать сценарий проведения киберучений. Организацией и проведением киберучений будет заниматься Департамент информационной безопасности Банка России в рамках надзорных мероприятий. В рамках управления киберрисками Задачами каждой финансовой организации в первую очередь будут являться обеспечение соответствия фактических потерь в результате инцидентов защиты информации допустимым потерям, формирование финансового резерва на покрытие потенциальных финансовых потерь либо страхование такого риска, своевременное восстановление непрерывности технологических и бизнес-процессов. И в целом, защита интересов клиентов и соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области защиты информации. Анализ, проведенный Банком России, показывает, что в 2019 году значительная часть хищений со счетов физических и юридических лиц была совершена с использованием приемов социальной инженерии, введением заблуждений путем обмана или злоупотребления доверия. Мы можем сколь угодно устранять пробелы, в периметрах защиты кредитных организаций до тех пор, пока люди сами будут сообщать мошенникам свои кодовые слова, иные платежные данные хищения будут продолжаться. Единственным способом борьбы с социальной инженерией мы считаем информационные кампании при содействии федеральных и региональных СМИ, а также социальных медиа. Главное предупредить наших граждан о схемах обмена телефонном мошенничестве, а также дать рекомендации по противодействию им. Сегодня все территориальные подразделения Банка России проводят публичные мероприятия по, безопасности, по безопасному использованию платежных инструментов и банковских услуг для разных целевых аудиторий. Пользуясь случаем, я хотел бы попросить всех присутствующих принимать посильное участие в профилактике киберпреступлений. Кроме работы по киберграмотности, Банк России видит необходимость и в законодательных изменениях. В настоящее время в Государственной Думе готовится ко второму чтению два, на наш взгляд, важнейших законопроекта, которые существенно усложняют жизнь злоумышленникам. Первый – это законопроект о блокировке в интернете фишинговых ресурсов и ресурсов, распространяющих вредоносное программное обеспечение. Конечно, это не панацея от всех бед, но это не даст возможность злоумышленникам заманивать свои сети простых граждан. Это очень важный законопроект, я еще раз на нем хотел бы остановиться. Мы принимаем все усилия для того, чтобы он скорейшим образом был принят. Второй. Это закон об информационном обмене банков с операторами связи. Такой информационный обмен не даст развиваться такому способу мошенничества, как замена безведомого самого пользователя телефонного номера и его сим-карты. Мы понимаем, что постепенно номер телефона пользователя финансовых услуг становится его полноценным идентификатором, особенно часто используемым в динамично развивающемся финтехнаправлении. Поэтому важно обеспечить превентивную защиту, а не ждать, когда проблема будет нарастать и только потом на нее реагировать. Мы уверены, что оба законопроекта будут приняты, ну, по моим расчетам, в течение весенней сессии. Отдельно хотел бы остановиться на проблеме утечки данных. Всем понятны громкие сообщения в прессе о продаже утечки баз данных, содержащих персональные данные граждан. К сожалению, такие утечки случались и из финансовых организаций. Безусловно, без реакции такое оставить нельзя. Обязанность любой финансовой организации защищать свои активы, а самым главным активом является данные ее клиентов. Поэтому Банк России в ходе своей инспекционной деятельности будет обращать самое серьезное внимание на, вопросы, на вопросах контроля информационных потоков в финансовых организациях, обеспечения безопасности данных. Вместе с тем только надзорными методами проблему решить невозможно. Мы полагаем, то создать условия для упорядоченного доступа к персональным данным, которые содержатся в различных информационных системах, можно только совместными усилиями Банка России, Минскомсвязи, Роскомнадзора. Необходимо упростить работу с правоохранитель правоохранительным органом по противодействию тем субъектам, которые незаконно получают, продают и используют персональные данные. Соответствующие инициативы мы сейчас готовим и в ближайшее время направим в адрес наших коллег в Минсвязи и в Роскомнадзор. Я думаю, назрел уже вопрос изменения в законодательство, которое регулирует вопросы сохранности и использования персональных данных. И на сегодняшний день это, наверное, третье такое глобальное законодательное направление, которое мы должны решить. Несколько слов о международном взаимодействии. Глобальные угрозы в сфере кибербезопасности носят трансграничный характер. Меняются устоявшиеся бизнес-модели и рождают новые вызовы для международных экономических отношений. Все это требует от государств совместных усилий. Мы считаем, что основными задачами здесь являются обмен информацией о киберугрозах, содействие внедрению единых стандартизированных подходов в области обеспечения кибербезопасности, обмен опытом по регулированию и внедрению финансовых технологий. В этой связи Банк России и впредь будет углублять и расширять международное взаимодействие. Уважаемые коллеги, информационная безопасность – это та сфера, где успеха можно достигнуть только совместными усилиями регулятора, экспертного сообщества, ну и, безусловно, участников рынка. И одним из таких направлений является подготовка кадров. Здесь Банк России видит свою роль в качестве связующего звена между высшими учебными заведениями и организациями кредитно-финансовой сферы. Наша задача – создать условия для подготовки специалистов в области информационной безопасности, которые действительно рынку нужны. Как видите, планов у Банка России много, и в заключение своего выступления я хочу поблагодарить организаторов и всех участников Уральского форума за предпринимаемые усилия, за тот конструктивный диалог которые у нас с вами складывается на протяжении последних лет. Надеюсь, что в ходе предстоящих дискуссий будут определены оптимальные решения, направленные на развитие индустрии информационной безопасности и ее регулирования. Успехов вам! Спасибо за внимание!